166 тысяч рублей на My CS GO. кейс, гуляем на все, поехали.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 Короче, спасибо всем за просмотр, очень долго получилось, но, бля, кейсы на что-то открывать нужно, короче, погнали. Привет, 166 тысяч рублей, сегодня вспомним молодость, это Squidward кейс. Вот если ты на меня прям давно-давно-давно подписан, ты помнишь, что мы этот кейс долбили, долбили, долбили, <laughs> нихуя не убивали. Сегодня я хочу повторить, 166 тысяч прям погулять на все, и все бабки на этот кейс потратить. Огромное, кстати, спасибо всем тем, кто перейдет по ссылке на спонсора ролика, даже просто можете зарегистрироваться, ребята увидят, что есть активность, такие, да, давай еще Рекламу закажем, ну, очень будет приятно Также хочу напомнить, что на MyCSGO Есть несколько промиков, есть промики на 35%, процентов, есть на 30%, ну, их прям много О, GR, с двумя R, с тремя, с одной, ну, и Человедов Человеков на 30%, остальные на 35% Тут офигенная ревка, поэтому спасибо, кто пополняет по промикам Ну, типа, можно сразу выводить, знаешь, на кошелек Это прям очень крутая тема, поэтому промики здесь, это вообще отдельный разговор Всем спасибо это тоже дикая поддержка. Ну чё, начинаем набирать разгон. Перед этим, кстати, балика много, поэтому давай вот это откроем кейс за, бля, почти 20 тысяч рублей. Откроем сразу три штуки. Да даже давай на все откроем. Ну и на оставшиеся уже гульнем на скейдворт кейс. Также еще, ребят, на последнем ролике набрали много лайков. Всем огромное спасибо. Подожди, а что за прикол? Стой, мы сейчас. А, да, всё, окей. Потому что я привык, типа, к одной ленте прокрутки, такой думаю, что за херня, почему, бля, один кейс открывается. Кстати, nice градиент, градиент, градиент, это хорошо. 26 тысяч есть. Ну и вот, про лайки начал говорить. На, на предыдущем ролике со скинбоксом набрали 1000 лайков за день. Там почти косарь лайков. Всем огромное спасибо, ребят. Хочу вас попросить на этом видосе, вот прям на этом, тоже добить много лайков. Блин, ну реально много просмотров. Давайте с каждого по лайку. Ладно, короче, открываем last 5 кейсов. После этого идем на Сквидварда. Очень хочу протестить Сквидварда на, на все, на все деньги. Потому что кейс в целом неплохой. Ну, блять, все, гага. Хотя градиент, он, волны, градиент можем окупить. А, охуенно! Прям заебись купили 288 тысяч. Слушай, вообще можно сделать две части. Предметы для апгрейда. Короче, самое дорогое, что тут есть, это лотос за полмиллиона. Я хочу дождаться все-таки самого дорогого дела, там аля сувенирного или прямо с завода, ну, что-то такое, понял? И сделать несколько частей из этого ролика. Крафтить самый дорогой скин, заапгрейдить, точнее, на мой CSGO. Если зайдет эта идея, я балик оставлю, набираем 2000 лайков, делаем. Я хочу сделать подобный контент, потому что тема с апгрейдами на самый дорогой скин с времен кейс батла держится, и я хочу сделать что-то подобное. Тем временем на 13 тысяч выпало, потратили 16, ну такое себе. Я все жду, знаешь, когда на сайты добавят возможность открывать 10, 50, 100 кейсов. Ну, чтобы типа закидываешь, там даже условно 1050-20. И можно было тот же самый армейский кейс открыть миллион раз за одно касание. Но это было бы вообще идеально. Не, реально, вот а у меня рубрики «Открыл миллион кейсов», да, в том числе и эта рубрика, типа «Открыл миллион кейсов». Кстати, пока... Ой, финик! Финик, финик, бля. А это неплохо, это тринажка, это окуп, 25 тысяч. И вот эта рубрика, она живет. Но, блин, если будет возможность открытия огромного количества кейсов, типа, реально за один раз открыть миллион кейсов, то это, во-первых, разорвет по просмотрам, а во-вторых, ну, уже рубрика будет полностью и целиком оправдывать свое название, а то пишет, что кликбейт. Ну, а по факту, блин, это рубрика. Цель рубрики открыть как можно больше вот именно определенного кейса. Ну, сегодня это, опять же, Squidward кейс. Но можно уйти от этой темы, и я подумал, бля, давай кому мы покрутим. Крутим все-таки самые дорогие кейсы на сайте, а это New Knife Case. Один такой кейс, мы ну, увидели, да, почти 20 тысяч. Давай-ка мы в него вольемся, потому что, ну, если делать две части, опять же, тут можно охеренно нафармить. Тут можно охеренно проиграть в том числе, но тем не менее, э, бля, вот это будет поинтереснее, чем Squidward Case. Очень часто, что на канале Человек, если смотришь долго, то знаешь, меняется тенденция, Человек очень быстро, блядь, умеет переобуваться и, собственно, менять э, вектор Ролика. В данном случае это произошло со Сквидварда на кейс. А, короче, ну, самые дорогие новые ножи. Тем временем кейс нас стабильно окупает. Я жду, пока он нас сольет в помойку, потому что ну окупов было много, должна быть помойка. Аля Вахе еще один градиент! Слушай, а такими темпами мы реально дойдем до апгрейда на самый дорогой скин, который есть на сайте. Но хотя плюс не такое ощутимое, это всего лишь плюс 16 тысяч рублей. Это мало, этого явно мало и нужно больше. Я думаю, прекрасно понимаешь, потому что Балик был 166 тысяч рублей И еще один скелетный градиент выпадает Это шикарно, потому что вот это уже весомый плюс Ну и все-таки я думаю, что ждите Ждите апгрейд на самый дорогой скин Это явно будет, потому как Такими темпами мы явно К чему-то с вами придем, но Вот началось то, о чем говорил, хотя Медвежий нож убийство две штуки, нет, тут ни один Скин кейс не окупил, ну, ожидаем, Было ожидаемо, бля, но вот этот Ролик, если он не наберет Большого количества лайков, я офигею, потому Потому что это реально прикольный и интересный кейс. О, кстати, Крова Паутина А это может быть неплохо. А вот 30 А, ну да, 30 ка А 30 тысяч, да, 30 тысяч, да, А 30 тысяч хотел сказать, но он 30 тысяч стоит. Я думал, типа, от 30. И ладно. У нас тенденция пошля... пошла на слив бабок. Это очень плохо. Хватит, есть градиент, есть медвежий. Вот 30, -со... 45 даже, давай. 20 тысяч всего? Бля, я что-то по ценам вообще, да, последнее время как-то промахиваюсь. Блин, ну бабалику вот сейчас плохо, но все-таки верю, да, что еще один градиент выпадет и будет шикарно. Насколько я понимаю, самый дорогой, ну нож, который тут есть, он нам уже выпадал. То есть, это скелетный градиент, а дорогих, ну, ножей дороже, по-моему, тут нет. Да, тут все распределяется кверху, типа, чем выше скин, тем он дороже. И фактически, самый дорогой скин, это все же скелетный градиент за 136. И он нам уже выпадал. То есть, в принципе, мы выбили отсюда уже самый дорогой скин. И можно даже а, назвать ролик «Вытаскиваю все скины с этого с самого дорогого кейса». Две поверхностных закалки, здравствуйте. Блин, но единственное, что мне не нравится, реально пошла тенденция на минус балик. Не хотелось бы так все заканчивать. Нужен... Ой, вот это хорошо, и вот это хорошо. Так, коготь-градиент. Блин, реально мы такими темпами выбьем все ножи, которые есть на сайте. Но даже сейчас это был минус. То есть мы минусанулись. Три или четыре вот таких градиента сделают мою жизнь слаще. Давай, Мэк КСГО, постарайся. Пожалуйста, ну коготь это всегда круто. Коготь это всегда хорошо. В остальном патина. ну, 11 тысяч или сколько она стоит, даже прочекаем. А, даже 9 тысяч. Блин, ну тут кал, 134к выбили. Не, ну сегодня реально, блин, гуляем, ну все. Хотелось, конечно, Сквидвард покрутить, но что-то мне так в душу запал вот этот вот кейс за 20к. Ну, как обычно самый дорогой. Значит, Самый, блин, интересный Неплохо, градиенты, они всегда дорогие Это окуп кейса с одного ножа, точно, да, окуп одного, по крайней мере В остальном, минус Но, бляха, дорогих ножей что-то как-то больше не маячит Градик только выпадал Нужен вот этот градиент, желательно Это 134 куска, но им не пахнет Дамасская сталь, хорошо, коготь, еще один коготь, хорошо Градиент, хорошо Три кейса мы окупили, да и, в принципе, вот этим ножом купили 104 тысячи, прекрасно, прекрасно Давай дальше, также. же Пять кейсов открываем мы окупаемся, будет шикарно. Но блин, так посмотреть, кейс стоит 20 тысяч, да? А, я не... Хорошо. Я не понимаю, вот что хотел договорить, почему они добавили сюда самый дорогой нож, который стоит 136 тысяч. Хотя по факту... А, ну это новые ножи, все, понял. Но по факту самый дорогой, вроде бы, бабочка... Ну, естественно, все бабочки, то бишь бабочка убийства, бабочка там... Мраморный градиент, вот я не помню Ну, вроде такой есть, бабочка, градиент Мраморный градиент, вот сейчас будет мемно, если Такого нет, это, кстати, жопа, 35 тысяч Всего, я, кстати, не знаю, как работают На My CSGO на эти шансы Ну, то есть, как работают, типа, слил В апгрейдах ты условно плюс плюсанёшься или нет И, кстати, коготь, но это сейф. А мне понравилось открывать по три кейса, там анимация такая лампа, ну типа вот подсветки скинов идут, прикольно. Но единственное, блин, нам сейчас нужен нож, реально нужен какой-то дорогой, блядь, нож, потому что по-другому меня это не устраивает, и мы сейчас можем просто все слить нахуй, все 166 кусков. Ну, блядь, ну коготь сажен, это неплохо, это окуп кейса, да, это 14к, это не окуп, с нихуя, блядь, это плохо, это очень плохо, 166 тысяч улетят. Мраморный градиент. градиент улетает. Слушай, ну в этом ничего хорошего нет. И причем прикол в том, что деньги улетели очень быстро. И по факту, и по сути. Но хотя, опять же, блин, я думал, что сегодня вообще ничего выпадать не будет, ибо в прошлом ролике мы выбили э, два АВП-градиента и два калаша огненных змей. Я думал, что сегодня будет, блять, вообще нихуя не дропать. Ну, конечно, это очень, бля, быстро Балик улетел Ничего там хорошего нет, на самом деле Будем пробовать, 20к есть Нам сейчас нужно открыть один но, один нож Один кейс, который мы крутили, выбить этот самый дорогой скин, тогда будет сейф. В ином случае, ну, кстати, Пантера выпала Ну, дешевая вроде бы А, 15к, нормально, 23 тысячи, 29 тысяч есть Слушай, если мы сейчас открываем New Knife И нам не выпадает нож хотя бы за 70 тысяч Это кал, но это все, это ГГ можно забить Хотя, в принципе, если так подумать То кейс, он не очень балансный Кейс стоит 20, да, самый дорогой скин, который есть 136, ну и даже вот в этой линейке, получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 скин сначала, если считать он стоит 40 тысяч То есть, ну совсем округлить, x2 от суммы кейса, от стоимости, но это, ну блять, это мало, типа 20 тысяч кейс и на шестой позиции скин, который делает x2 от стоимости, ну этого мало, по факту кейс калл я еще не знаю, нафига мы его начали открывать, но это самый дорогой кейс на сайте, это прикольно, это интересно, и канал человек-человек все-таки о том, что дорого, интересно и необычно. Мы всегда это делали, проверяли, открывали. Но с другой стороны, он сейчас хоть что-то начал выдавать. Это 20 тысяч. Тоже неплохо. Если сейчас, ну, самое плохое, что может выпасть, это, конечно, наваха за 3000, но я в этом сомневаюсь. Все-таки зубки играют, да, это заебись, это сейф. Ну и сейчас у меня огромное сомнение По поводу того, что стоит дальше сидеть на кейсе Но честно подумать, так ну кейс шлак Полный, он вообще ни разу не сбалансированный То есть, блин, ну 40 тысяч x2 Это шестая позиция Почему, почему я вообще на него зашел, блять Паракод неплохо, это окоп 29к Надо нафармить 1100, чтобы оставить на следующий ролик Какой-то фарм Ну бля, в виде 100 тысяч это будет приятно Ультрафиолет, кстати О, классический градиент 40 или 30 тысяч, сколько он стоит 34к, нормально. Давай-ка мы сейчас медленно, но верно идем вот к этому ножу. Будет вообще здорово. Но, опять же, шанс на него ради приличия тоже стоит сказать, но он, он небольшой. И объективно, блядь, ну он очень редко выпадает от нож Тут шанс даже меньше 1 десятой. То есть тут 72 сотых получается. Блядь, ну это очень мало. Ну это, это прям, это мало. 72 тысячных, блядь, ну маленький процент. Ну, однако, ГГ, он дешевый, 7000. Ну, сейчас, если что-то получится выбить, я, наверное, оставлю деньги на следующий видос. Хотя, ну, опять же, на чем? Может быть, на Squidward кейс стоит пойти. Потому что, ну, там интересная достаточно сборка, и она рассчитана на своеобразный буст баланс. Бля, у меня настроение уже подупало. Я потому что надеялся на другой исход ролика. Я уже, знаешь, пообещал сделать две части, и так все закончилось. В первую очередь, это огромный слив по деньгам. что конечно, ни, нифига не приятно. Градиент, не, наверное, это кал. Сейчас просто надеяться на Squidward кейс. В остальном, что то может дропнуться. DL, блядь. Почему вот здесь есть DL, а в том же... Ну, понимаю, кейс на живой, но добавьте его да ради приличия. Ну, типа, кейс стоит 20 тысяч. Блядь, там один нож, который стоит 130-160 тысяч. Этот кейс стоит 1600, тут, блядь, есть скины за полмиллиона рублей. Ну, вот большой вопрос к... К сайту нахуй ты гг, блять, это все это пиздец.